вам Христово цветущее племя, Рождённое в бурях великой судьбой, Вас грозно встречает Последнее время, Зовёт на последний решительный бой, Вас грозно встречает Последнее время зовет на последний решительный бой. Стеною стальною полки боевые не верят. Никто не отстань. сомкните теснее ряды молодые, В решительной битве никто не отстань. Трубите победу священное платье, Бескорыстной Христова добра. Несите вперед христианское знамя Любви бескорыстной Христова добра. Сегодня сердца молодые пусть будут А завтра, быть может, кого и поднимут Толпой разъярённой на древо креста А завтра, быть может, кого и поднимут Толпой разъярённой на древо креста не робея, на смену идите, Уставшим борцам не страшитесь креста. Растите, цветите, плоды приносите, Прекрасное в мире. Христа. Растите, цветите, плоды приносите. Прекрасное в мире наследие Христа.